Я знаю, как вы можете заработать из дома через интернет. Я более 10 лет занимаюсь этим бизнесом, и мы сейчас заводим большую американскую компанию, которая работает в области здоровья, омоложения, детокс, вкусный кофе, аромамасла и продукты CBD. И я расскажу сейчас вам, что нужно сделать, чтобы вы начали прямо сейчас зарабатывать из дома. А сотрудничаем мы с компанией Total Life Changes в переводе «Тотальные жизненные изменения». Компания 24 года развивает свой бизнес на рынках Соединенных Штатов Америки, Южной Америки и Латинской Америки. Компания производит продукты для здоровья. Есть детокс, снижение веса, продукты, которые дают энергию, эфирные масла, полезные кофе. И компания специализируется на продуктах, которые помогают очистить организм и люди получают очень классные результаты. Вы сейчас можете видеть на экране, людей, которые получили результаты. Что они сделали? Они просто добавили продукты в свой рацион, не меняя свой образ жизни и рацион питания, люди снижают вес, уходят объемы. У людей за счет очистки появляется настроение, улучшается сон, добавляется больше энергии. И с этим продуктом вам не нужно отказываться от своей любимой пищи. Вы просто добавляете в рацион, пьете чай, кофе. И вот такие продукты, витаминно-минеран комплекс, который сжигает жиры, дает энергию и питает ваши клетки. Миссия компании – помочь как можно большему количеству людей по всему миру изменить свою жизнь в лучшую сторону. И эта платформа позволяет любому человеку вести бизнес из дома через интернет по всему миру, глобально. Где вы бы ни находились, вы можете зарабатывать, работая через интернет. В компании TLC есть маркетинг-план, который называется 50-50-50. Ни в одной компании мира нет такого щедрого маркетинг-плана, и он линейно-бинарный. То есть есть и линейка, и бинар. Первый вид дохода – это доход с розничных продаж. Если вы любите и умеете продавать, вы всегда будете получать 50% от продажи продукции, с товарооборота. Второй вид дохода – это быстрый старт за привлечение новых людей в бизнес. Люди, которые будут приходить новые в компанию и покупать продукт, вы всегда будете получать 50%. Третий вид дохода – это бинарный вид бонуса. Когда вы строите две команды, левую и правую, вы с бинара будете зарабатывать от 10% до 25% в зависимости от вашего карьерного ранга. И чем больше карьерный ваша, вы в статусе в карьере, тем больше вид дохода. Четвертый вид дохода – это matching bonus, либо заработка от заработка ваших людей. Например, вы пригласили человека в бизнес, и с первой линии вы будете получать 50%, а со второй линии от 10% до 50% в зависимости от вашего ранга. Пятый вид дохода – это э, бонус life changer, Когда вы достигнете ранга национальный директор, вам компания будет выплачивать 1500 долларов каждый месяц. Это единственный вид дохода, по которому выплаты идут один раз в месяц по месяц. Почему я сотрудничаю с компанией Total Life Потому что, первое, она себя зарекомендовала на мировом рынке. Это глобальная компания, которая работает больше 20 лет в Соединенных Штатах Америки, в Южной Латинской Америке. Второй это продукт, который работает и дает быстрые и видимые результаты. И люди хотят его покупать еще, еще, еще. Маркетинг-план позволяет зарабатывать любому человеку без каких-либо рангов. И называется он 50-50-50. А Следующий момент – это главное, что рынок свободный. Рынок Европы и страны СНГ свободны. Никто еще не работает. И вы можете стать первым. И очень важно, что… Любой человек может начать бизнес с небольшой суммы и зарабатывать десятки, сотни тысяч долларов и миллионы долларов, как это сделали многие дистрибьюторы нашей компании. Обращайся ко мне и дай, я дам четкий пошаговый план, что нужно делать, с чего начинать и доведу тебя до результата. Всем пока-пока.